Святой Дух, мы приветствуем Тебя в этом месте сегодня, мы воздаем Тебе хвалу. Благодарим Тебя, Господь, за свободный поток откровений, непрерывный и беспрепятственный перед любой сатанинской или демонической силой. Говори через мои разум и уста. Не я, но только Ты. Во имя Иисуса. Скажем все вместе. Аминь. Воздадим Богу славу аплодисментами. Аминь. Можете садиться, и мы начнем. Мы говорили об эмоциональной зрелости. На прошлой неделе мы уделили время тому, чтобы разобраться с первым признаком эмоциональной зрелости, а именно тому, как быть гибкими. Одним словом, если план А не сработал, есть план Б, и мы обсуждали этот аспект. Однако я хочу перейти ко второму признаку эмоциональной зрелости. Поэтому сегодня вечером мы посвятим время разговору о сопричастности и ответственности. О сопричастности и ответственности. Знаете, я научился тому, что не зря говорят, плохому танцору ноги мешают. Это именно то, чем люди болеют. Итак, что с этим делать? И какое отношение это имеет к эмоциональной зрелости? Эмоционально зрелый человек способен взять ответственность за собственные ошибки и не пытается сразу же обвинить других людей. Мы с Тэффи упоминали игру в крайнего. Если первое, что вы делаете в кризисной ситуации – это обвиняете кого-то другого, а не берете на себя ответственность за происходящее с вами. Если вы сразу же бросаетесь обвинять другого, это означает, что вы не взяли на себя обязательства за ту роль, которую играли в этой ситуации. Люди, которые так поступают, эмоционально незрелы. Люди, которые играют в игру «Найди крайнего», эмоционально незрелые. И вы можете оценить степень эмоциональной зрелости, определив, принимаете ли вы на себя обязательства и берете ли вы на себя ответственность за то, что происходит в вашей жизни. Итак, для этого потребуется определенный уровень честности с самим собой и определенный уровень принятия. Поэтому, если события продолжают развиваться не так, эмоционально зрелый человек будет искать ответы внутри себя относительно того, какие мысли или действия в конкретной ситуации могли быть неправильными. Эмоционально зрелый человек стремится к более глубокому пониманию ситуации и к тому, чтобы выработать новый план действий. Поэтому, если вы эмоционально зрелые, то вы не только не станете играть в игру «Найди крайнего», но вы также возьмете на себя ответственность за это, с нетерпением ожидая возможности продвинуться вперед и придумать что-то лучшее. Так что принятие обязательства, принятие обязательства и ответственности – это то, о чем мы поговорим сегодня. Вечер обещает быть непростым. Обратимся к Галатам 6 главе стихам с 5 по 10. Давайте рассмотрим здесь пару стихов как взять обязательства за свою жизнь? Как взять ответственность за свою жизнь? Что ж, ответственность, можете записать это, ответственность приравнивается к подотчетности, а подотчетность приравнивается к сопричастности. Так что сначала ответственность, потом подотчетность, а затем сопричастность. Поэтому вопрос, который вы должны задать себе, возьму ли я на себя ответственность? Буду ли я в ответе за происходящее в моей жизни? Как я уже говорил, легче обвинить ноги в том, что вы не умеете танцевать. Но вы все знаете, что ноги ни при чем. И вы знаете, что вам не нужны новые теннисные туфли, чтобы быть хорошим теннисистом. Вы должны взять на себя ответственность, которая равна подотчетности, и тогда эта подотчетность приведет вас к сопричастности. Чувство сопричастности – самое мощное оружие, которым вы можете обладать. Это не страх принятия на себя обязательства, ответственности или подотчетности. Нет, это то, что продвинет вас по службе. Есть люди, которые отказываются делать это. Парень, который все время играет в игру «Найди крайнего» на работе. Знаете, смотрит на вас свысока. Почему он не берет ответственность за свои действия? В отношениях, почему этот конкретный человек не берет на себя ответственность за свои действия? Я понимаю, что у меня, как у лидера, нет проблем с тем, чтобы встать за кафедру, принять ответственность и обязательства за свои упущения. У меня нет никаких проблем с этим. Однако множество лидеров не способны на это, потому что думают, что это выставит их... Неполноценными или незрелыми. Нет, когда вы научитесь брать на себя ответственность, в глазах большинства людей вы будете выглядеть лучше, а не хуже. Как только люди перестают оправдываться, как только люди перестают обвинять других и берут на себя ответственность за все в своей жизни, происходит следующее. Мы предпринимаем меры, чтобы решить эти проблемы. И верно обратное. Если вы не стремитесь к тому, чтобы стать хозяином собственной жизни, проблемы останутся. Взгляните на сферы вашей жизни, в которых вы не приняли на себя ответственность. Все остается таким же. Ничего не меняется, потому что вы не приняли на себя ответственность за те ситуации. Ваша ответственность в том, чтобы заставить себя думать и реагировать в определенных ситуациях, ваша. Это не значит, что все, что происходит с вами, ваша вина. Я не это имею в виду. Однако вы должны устанавливать границы для других. Это ваша задача. Это ваша задача. Моя задача — подробно разъяснить. Ваша задача — попытаться это понять. Недавно Тэфи говорила об установлении границ и о том, насколько это важно. И это ваша ответственность. Вы должны установить границы для окружающих. Вы должны четко обозначить их. Это постоянные размышления о том, что я могу сделать, чтобы стать лучше. Вместо того, чтобы считать другого человека глупым или неправым. Что я могу сделать, чтобы стать лучше? Я имею в виду, это фундаментальные истины, которые верны и на работе, и в семье, и во многих других местах. Я не понимаю, почему это не столько составляющая характера христианина, сколько черта, которую можно увидеть на работе. Определенные вещи можно чаще увидеть на рабочем месте, чем в характере христиан. И мы должны признать это, нам нужно проследить за тем, как мы живем. Откроем Галатам 6.5. «Ибо каждый понесет свое бремя» или «ответственность за свое поведение». Каждый из нас несет ответственность за свое поведение. Знаете, что любят говорить христиане? Это все дьявол. А дьявол спал или ел попкорн за фильмом. Признайте это.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 «Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». И это ваша ответственность. Благодать Иисуса освободила нас от многого, но мы все еще несем ответственность за нашу жизнь. Мы все еще должны реагировать на происходящее в жизни. Я часто размышляю об этих категориях жизни и времени. Думаю, что они созданы не просто так. Но, знаете, мы несем ответственность. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по Мы несем ответственность за это. Мы ответственны за то, чтобы поступать таким образом. Теперь позвольте мне показать вам кое-что об этой игре в Крайнего. Бытие, 3 глава, стихи с 11 по 12. Я прочитаю в переводе РБО. Бытие, 3 глава, стихи 11 и 12. Помните эпизод в саду с Адамом и Евой? Бог пришел и спросил, что здесь происходит? Первое, что сделал Адам, это обвинил женщину. Он не взял на себя ответственность за ту роль, которую он сыграл. И ничего не изменилось. Сегодня вечером я хочу обратить ваше внимание на это. Я думаю, что если бы Адам принял ответственность за свои действия, если бы он принял ответственность за ту роль, которую он сыграл, мы бы навряд ли были сегодня там, где мы находимся. Я думаю, если бы он сделал это, все бы изменилось. Заметьте, Бог говорит, «Кто сказал тебе про твою ноготу?» Спросил Господь Бог. «Ты ел от плода дерева, с которого я запретил тебе есть?» Человек ответил, «Женщина, которую ты мне дал, она дала мне эти плоды, и я ел их». Итак, помните, когда человек так скоро ищет виноватого, ничего не меняется, потому что он не принял на себя ответственность за ту роль, которую он сыграл, и все остается прежним. Так что возьмите это на вооружение и проанализируйте свою жизнь. Всякий раз, когда вы обвиняете кого-то другого, вместо того, чтобы, знаете, как я уже говорил, вы не виноваты во всем, что происходит. Но во всех событиях жизни вы играете свою роль. И попросите Бога помочь вам изменить это. Это позволило бы избежать множества ссор. Но когда вы чувствуете, что на вас нападают, я могу дать вам, знаете, очень профессиональный совет о том, почему люди так реагируют. Это рефлекторная реакция, о которой я, возможно, упомяну через минуту. Но мы, знаете, очень трудно добиться правды от христиан. Это неправильно, если вы, задавая вопрос одному христианину, вынуждены привлекать другого, прежде чем сможете докопаться до истины. А им кажется, что это их точка зрения. Нет, Библия по-прежнему называет это одним словом – ложью. Аминь. Итак, будьте в ответе за себя. Примите ответственность за свои действия. Несите обязательства за результаты. Говорю вам, это хорошая проповедь. Знаете, это не манипуляция Святым Духом, но я ищу христиан, которые начнут взращивать в себе более благочестивый характер. Принимайте ответственность за свои результаты. Принимайте ответственность за свои ошибки. Я думаю, вам необходимо это услышать, потому что жизнь прогрессивна. Об этом хорошо сказала Кэрол Джонс. У людей есть жизнь, но они не живут. Разве это не так? У многих людей есть жизнь, но они не живут. Мы должны научиться жить. Это нормально терпеть неудачи, это нормально совершать ошибки. Никто не идеален. Вы уже поняли это, не так ли? И только через неудачи и ошибки вы можете учиться и становиться лучше. Это жизнь. Через неудачи и ошибки вы учитесь и становитесь лучше. Это жизнь! Это жизнь! Мы сталкиваемся с этим феноменом в христианстве, когда вас осуждают за то, что вы учитесь, совершаете ошибки и терпите неудачи. Некоторые из моих величайших достижений в жизни происходят, когда я совершаю ошибки или когда я терплю неудачи. Да, я могу через это вырасти. А кто-то говорит, я никогда не терплю неудач, я никогда не совершаю ошибок. Во-первых, вы снова солгали. А во-вторых, вы не позволяете жизни запустить ваш внутренний рост. Аминь. Мне на днях позвонил один человек, мы знакомы почти 40 лет. И он сказал, я хочу извиниться перед тобой. 40 лет назад я не понимал этого, но став старше, в 70 с лишним, теперь я понимаю. И я увидел, что люди растут. Позвольте жизни. Очень интересно наблюдать за этим. Мне интересно, имеет ли наш духовный человек в этом физическом теле, в этой жизни, во времени, какое-то отношение к нашей подготовке для вечности. Я не знаю, я просто не... Вы должны понимать, что вам дана всего одна жизнь, друзья. Сделайте все правильно. Сделайте все правильно. Перестаньте внимать всем этим странным вещам, происходящим сегодня в мире. Пока у вас есть жизнь, живите... Понедельник был таким прекрасным, и, друзья, я почувствовал, что должен выбраться из дома. Я должен пойти и что-нибудь сделать. Может быть, немного позагорать, как будто я нуждаюсь в загаре. Я должен прокатиться, открыть для себя что-то новое. И я позвонил Джереми и попросил его заехать за мной. Он спросил, «Тебе что-то нужно?» И я сказал, «Просто отвези меня куда-нибудь». И он отвез меня, я забыл, как называется это место, Леон Маркет или что-то в этом роде. И Я не был там раньше, я удивился, подожди минутку, раньше здесь был Сирс, очень давно. Я подумал, а что случилось? У них последний этаж переделан под зону развлечений, и на первом этаже небольшой ресторанчик с фудкортом, что-то вегетарианское, но пахнет не очень вкусно, так что нет. И мы вы просто выбрались и сели прямо там. Вы должны разобраться в том, как жить. О, глубоко посвященные христиане. Вы должны разобраться в том, как жить. «Хорошо. Что я могу сделать иначе в следующий раз? Как я могу исправить это сейчас?» «Признайте ошибку и двигайтесь дальше». «Признать ошибку и двигаться дальше — это то, что нам нужно сделать». «Это случилось? Хорошо, двигаемся дальше». А не «Это случилось, и теперь вы перешли в свой микрорежим». «Никто не знает». «Эй, как дела?» «Все хорошо». «Что вы делаете при неудаче?» Все, в этом суть. Жизнь — это падения и подъемы. Поэтому мы должны помнить, что мы несем ответственность за свои эмоциональные реакции, а не за реакции кого-либо другого. Я ответственен за свои эмоциональные реакции. Я учусь эмоционально расти, я хочу быть эмоционально зрелым. Поэтому я должен осознавать и принимать ответственность за свои реакции. «Я не могу винить кого-то другого за свою реакцию. Они сделали это, вот почему я отреагировал. Нет, я отвечаю за свои действия». Разве не удивительно, что один человек может действовать негативным образом, а другой, проходя то же самое, контролирует свои эмоции?» Так что вы не можете винить, вы не можете винить происходящее, поэтому когда вы берете ответственность за свою жизнь, вы обнаруживаете насколько вы действительно сильны, и это мощный инструмент принятия ответственности за свою жизнь. Вы никого не обвиняете, вы ни на кого не указываете пальцем. Эй, я беру на себя ответственность за свою жизнь и за то, кто я. Я хочу кое-что отметить, прежде чем пойти дальше. В настоящее время я встречаю много родителей, которым приходится иметь дело с родительским стыдом. Другими словами, ваши дети поступают в разрез с вашими наставлениями. Они не поступают так, как вы их учили. Вы учили их, вы наставляли их, вы делали все, что могли. Теперь им за 30, и они приняли какое-то решение. Не соглашайтесь на родительский стыд. Вы кормили их, одевали, устроили в садик, начальную школу, среднюю школу, и вы даже заплатили за учебу в колледже. После этого они выросли. Я имею в виду, живут отдельно, оплачивают свои счета и все прочее. Они выросли. Не стыдитесь. Мы с Тэффи говорили об этом «стыд» как «как истязатель». Он появляется, а потом уходит. Появляется — уходит. Появляется — уходит. Не позволяйте этому происходить. Иисус сказал «Верующий в Меня не будет постыжен». Не позволяйте стыду мучить вас, не позволяйте стыду грабить вас, не позволяйте стыду влиять на вас эмоционально. Иногда вы должны сказать, «Знаешь, сегодня я не позволю тебе давить на мое чувство стыда». «Знаешь, сегодня обойдемся без стыда». И вы знаете, все наше общество заражено духом стыда. Вам должно быть стыдно, когда вы приходите в церковь. Вам должно быть стыдно за себя. Вам стыдно перед друзьями, вы везде испытываете стыд. И я заметил, что стыд везде. Я снял серию проповедей об этом, но вы ее не прослушали. Феномен стыда распространен, он огромен. Вот что дьявол хочет сделать — посеять семя в вашем сознании. И если вы не знаете, что с этим делать, это захватит ваше внимание, отвлечет от вашего дня, и вы начнете говорить о себе, что вы негодны. «Послушай, да ты просто ужасный родитель». «Нет, не надо». Не делайте этого. Ты не делал этого. И ваш ребенок говорит, ты не делал этого, ты не делал того, и ты не делал этого. Хорошо, может быть, я этого и не делал, но теперь ты вырос. И чтобы я не упустил, Иисус наверстает. Тебе нужно познакомиться с ним. Но я не позволю тебе стыдить меня. Иисус позаботится о всем, что я упустил. Мои мама и папа тоже не все сделали, но Иисус позаботился обо мне. Тебе нужно познакомиться с ним. Я не хотел тратить на это так много времени. Так что давайте поговорим о том, как начать развивать ответственность за нашу жизнь. Как начать расти в этом. Номер один. Отследите в себе склонность искать виноватого. Обратите внимание на свою склонность обвинять. Наша склонность обвинять других в наших обстоятельствах, как я уже говорил, похожа на рефлекторную реакцию. Поэтому я считаю, что первый шаг в развитии ответственности – это заметить нашу мгновенную, мгновенную реакцию, а затем признать ту роль, которую мы сыграли в этой ситуации, и в следующий раз, когда все пойдет не по-вашему или возникнет неприятная ситуация, вы можете воспользоваться моментом и оценить свой вклад, спросив себя, какова моя роль в этом. Какова роль, которую я играю в этом? И в результате вы поймете, что моя роль не в том, чтобы автоматически обвинять этого человека, но вы скажете, о, я обнаружил тенденцию, которая возникает у меня, когда это происходит, или когда я слышу это, или когда я вижу это. Другими словами, почему я сразу же ищу виноватого? Хорошо, проследите, когда такое происходит. Итак, что происходит, когда вы сталкиваетесь со сложной ситуацией? Я не буду спрашивать, кто из вас сталкивался со сложной ситуацией. Буквально все, начиная с утреннего пробуждения, сложная ситуация, не так ли? Так что вместо того, чтобы принимать эту пораженческую позицию... А затем отказываться от своих возможностей, говоря я не могу. Вам необходимо попытаться переключиться на разговор с самим собой, спросив себя, что я могу? Вместо Я не могу этого сделать, как я могу это сделать? Хорошо? Как я могу это сделать? Как я могу сделать лучше? Как мне ответить лучшим образом? Номер два. Практикуйте силу выбора, потому что она у вас есть. Практикуйте силу выбора. Когда нам не хватает сопричастности, когда нам не хватает сопричастности, мы не берем на себя ответственность, попадая в ловушку пассивности, говоря «у меня нет выбора». У меня нет выбора. Вы когда-нибудь слышали подобное? У нас всегда есть выбор, не так ли? У нас всегда есть выбор, даже когда мы выбираем пассивность. Это также наш выбор по умолчанию. И поэтому, признавая наши возможности, мы прививаем в себе чувство личной ответственности и развиваем осознанное принятие решений. Когда вы принимаете позицию «у меня есть выбор», вместо «ну, у меня нет выбора», и внезапно вы понимаете, что находитесь в ситуации, когда просто позволяете вещам идти на самотек. Когда вы говорите, что у вас нет выбора, это даже звучит так, будто вы не принимаете на себя ответственность. Звучит так, будто я на самом деле не беру ответственность за это. У меня нет выбора. Это не совсем правда. Приведу пример. Допустим, вы говорите себе, что вы слишком устали, чтобы пойти в спортзал в конце долгого дня. Кому-то знакомо? Вот почему я встаю и иду туда утром, понимаете? Я слишком устал, чтобы пойти в спортзал. Возьмите эту небольшую иллюстрацию и попытайтесь изменить формулировку, чтобы подчеркнуть, что это ваш выбор. Я решаю не пойти в спортзал. Что делаете вы? Вы вините в этом усталость. Я устал. Я так много работал. Я слишком устал, чтобы пойти в спортзал. Там шумно. Это действует мне на нервы. Я слишком устал, чтобы пойти в спортзал. Нет, что-то меняется, когда вы держите это перед собой. У меня есть выбор. Я решаю не пойти в спортзал сегодня вечером. Произнесите эти слова вслух, и ваша интуиция подскажет вам, эти причины веские и ответственные, или вы обвиняете внешние обстоятельства и придумываете оправдания. И мы часто так поступаем, мы обвиняем не только определенных людей, мы обвиняем даже обстоятельства. Я был в Сакраменто, и едва уцелел. Я мог сказать, что не приду в церковь, я должен был провести это собрание там были люди со всей области, и я мог бы сказать, ну, я чуть не умер сегодня. Случилась авария, я попал в больницу, меня выписали из больницы, потому что я должен был проповедовать, ну, я чуть не умер сегодня, я не могу прийти. Нет, я мог бы решить не прийти, но я решил пойти. И это сила, это власть, это сопричастность. Это принятие ответственности. Это надежность. Я не могу сказать, сколько людей... Знаете, вы спрашиваете кого-то, «Эй, ты пойдешь в церковь в воскресенье?» И они ответят, «Я попробую». «Я попробую». Сколько из вас знают, что «я попробую» — это честная ложь? И это довольно странный способ сказать честную ложь. Это ложь. Потому что вы ищете оправдание как будто это не вашей власти. Что ж, сейчас я не могу сказать, почему? Потому что могу не захотеть прийти. Все, что вам нужно сделать. Я предпочел бы, чтобы вы сказали, я решил не прийти в церковь в воскресенье. И тогда я спрошу, почему? Я просто решил не пойти. Вы все так же продолжаете отвечать за это, вместо того, чтобы, ну, знаешь, я бы пришел, но изменился сезон, начался дождь, да и в то утро было холодно. Смотрите, вы как бы репетируете эти вещи в чем-то одном, и затем это имеет тенденцию проявляться в других сферах вашей жизни. И когда вам нужно брать ответственность за что-то, вы продолжаете перекладывать вину за это на свое прошлое. Вы вините в этом своих родителей, вы вините в этом экономическое положение, вы вините в этом ваших домашних или тех, кто на сцене. Вы не увидите ощутимых перемен до тех пор, пока продолжаете искать виноватых или винить обстоятельства. Это не слишком сложно, вам все понятно? Вы говорите аминь, но некоторые смотрят на меня так. Намеренно используйте выражение осознанности в повседневном принятии решений, созидая чувство ответственности. Я выбираю играть со своими детьми после школы. Я выбираю ходить в спортзал по утрам я выбираю есть здоровую пищу. Я выбираю добираться до работы пешком, я выбираю читать вместо просмотра телевизора. Это мощный инструмент, потому что через это в вас формируется чувство сопричастности и ответственности и вы начнете замечать это и в других областях. Хорошо номер три: будем двигаться быстро. попробую отпустить людей до захода солнца, как зайдет солнце, чтобы никого здесь не видел. Хорошо, мы говорим об ответственности, подотчетности и сопричастности. Итак, рассмотрим третий пункт. Сначала вы учитесь подотчетности и уже после сопричастности. Рассмотрим третий пункт. Станьте подотчетными. Станьте подотчетными. Когда вы подотчетны перед другими, вы с большей вероятностью возьмете ответственность за свои действия. Перед кем вы подотчетны? Это укрепит чувство ответственности за себя, нести ответственность перед другими. И мы ненавидим это. Вы знаете, мы говорим «я взрослый, я не обязан отчитываться перед тобой». Понимаете, перед кем вы подотчетны? Когда в вашей жизни нет подотчетности, вами может овладеть искушение. Но когда в жизни есть ответственность, вы, вероятно, остановитесь и скажете «Я не собираюсь этого делать, потому что я подотчетен перед этим человеком». И это не что-то плохое. Это обеспечивает дополнительную поддержку в сложных ситуациях, гарантируя, что вы не вернетесь к прежним моделям поведения. У нас есть модели поведения, которым мы следуем, делая что-то. Знаете, я однажды проснулся и понял, о нет, я настоящий нытик. Если бы я роптал так во времена Моисея, то упал бы замертво вместе с теми тысячами людей. В действительности я взрастил это, и это эмоциональная незрелость. Я развил в себе это. Я научил себя верить в то, что у меня есть право жаловаться, когда мне что-то не нравится. Я поискал значение слова «жаловаться», оно означает выражать свое неудовольствие по любому поводу. И тогда я понял, что ж, я нытик, и мне действительно нужно изменить в себе этот стереотип. Но я не мог этого сделать, поэтому я попросил Тэффи помочь мне. И я не ожидал, что она станет напоминать об этом все время, целый день. «Не ной, не, ной, не ной. хочу вернуть все как было». «Опять жалуешься?» Или «Вот мы за едой». «Мне не нравится эта еда». Опять жалуешься? «Я просто говорю, что мне не нравится, мне не нравится еда». То есть ты просто жалуешься. Ты захотел подотчетности? Ты нытик. Я очень удивился. Я даже не замечал этого. Не бойтесь быть в отчете перед кем-то. Не бойтесь. Не живите жизнью, в которой... Я не собираюсь отчитываться перед тобой... Поэтому я сооружу шкаф, полный секретов. Потому что поступая так, вы знаете, что это не сработает, потому что ничего не изменилось. Вы все еще делаете то же самое. И это не значит, что вы должны делать что-то, чтобы впечатлить кого-то. Но вы все еще делаете то же самое. Итак, вот почему для нас так важно, чтобы... Вы знаете, мне нравится благодарить Бога за трудности. Что бы мы делали, если бы в жизни не было никаких трудностей? Что бы вы делали, если бы каждая жизнь была бы безупречной? Мне было бы скучно. Так что, когда у меня замечательные дни или череда недель, я действительно наслаждаюсь этим, потому что знаю, за углом меня ждет что-то еще. Меня это не удивляет, когда наступает мирное время, аллилуйя, нужен всего один разговор или один телефонный звонок, и вот оно, поехали, поехали. И не позволяйте этому огорчать вас, просто скажите, я готов к трудностям. Во всем этом я сыграю свою роль. Это очень, очень важно. Хорошо, у нас примерно еще несколько минут. Разберем четвертый пункт. Как мне справиться с ответственностью? Как жить, будучи ответственным? Как управлять своей жизнью? Я собираюсь сказать что-то очень-очень интересное. Я уже немного подошел к этому. Если вы хотите по-настоящему ощутить свою сопричастность и ответственность... Четвертый пункт. Попробуйте согласиться на дискомфорт. Попробуйте согласиться на дискомфорт. Обвинять внешние силы в ваших обстоятельствах означает никогда не выйти за пределы своей зоны комфорта. Вы со мной? Вы обвиняете. Вы вините людей. Разные силы и обстоятельства. Ну, я не хочу, я не хочу оказаться там, где мне некомфортно. Мне удобно винить вас в своих проблемах, мне удобно винить обстоятельства или ситуации в том, через что я прохожу. В то время как зона комфорта дает чувство безопасности, там в зоне комфорта никогда не происходят перемены. В зоне комфорта никогда не происходят перемены. Не происходят. Чтобы расти, развиваться и создавать полноценную жизнь. Вы хотите полноценной жизни? Чтобы сделать это, нам нужно выйти из нашей зоны комфорта. Нам необходимо развивать чувство ответственности за наши результаты. Я пытаюсь изучить и разобраться в этом, но это похоже на то, что христиане живут в какой-то сказочной стране. И они всегда думают, что дьявол – причина их выхода из зоны комфорта. Я скажу, что вам нужно выходить из зоны комфорта. Вам нужно это делать. Иначе вы не вырастите. Вы хотите расти эмоционально? Хотите эмоционально взрослеть? Вы должны выйти из зоны комфорта. Мы постоянно бросаем себе вызов, чтобы жить за пределами нашей зоны комфорта. О, то, что мы с Тэфи делаем сейчас, заставляет нас полностью выйти из нашей зоны комфорта. И вы все больше растете, когда, когда выходите за ее пределы. Делайте вещи, которые вы бы не стали делать. Например, используйте слова, чтобы выразить свою боль, вместо гнева или действий. Я хочу, чтобы ты знал. Спорить не обязательно, но твои действия задели мои чувства. Я в порядке, не нужно мне отвечать. Потому что ты сейчас говоришь что-то, чтобы защитить себя. Просто подумай об этом. Хорошо, я пойду перекусить, но я хочу, чтобы ты знал, что я знаю. Я хочу, чтобы ты знал, что я знаю. Я хочу, чтобы ты знал. Десять лет назад я бы тебе показал. Так что это неудобно. Конфронтация многим неприятна, но я верю, что конфронтация способствует росту человека, на которого она направлена, и человека, который ее производит. У вас было подобное, когда нужно было поговорить об этом? Вас это беспокоило весь день, и вы не хотели этого делать. Но вы должны выйти из своей зоны комфорта. Вы должны выйти из своей зоны комфорта. Мне нравится, когда все делается как надо. В какой-то момент моей жизни я доходил до крайностей. До настоящих крайностей. Просто мне нравится, когда все делается как надо. Когда это не так, я становлюсь немного занудным. Я могу... Знаете, вы вытираете столешницу, но вы не... Вы сделали шаг назад? Посмотрели под другим углом. И моя жена знает, как на это отвечать. Она говорит, я уже взрослая. Послушайте, вы должны выйти из своей зоны комфорта. Я усвоил одну вещь. Если вам не нравится, как это делают другие, сделайте это сами. Вот как я поступаю, я делаю это сам. Мне не нравится, как ты моешь посуду, я беру вилку и говорю. Видишь? Мне не нравится, когда люди приходят ко мне домой и пытаются помыть посуду. Я рад помощи, но если ты не можешь помыть посуду так, как надо, оставь ее. Оставь, не пытайся застелить мою постель, не бери мои подушки и не складывай их треугольником. Ты сминаешь мои подушки, потому что когда ты складываешь их треугольниками, они сминаются, и после они уже не симметричны. Это занудство. Не так уж много людей могут жить со мной? Слава богу, что не могут. Я был с Фредом Прайсом, доктором Прайсом, когда он был жив, и он заказал, никогда не слышал о таком, кажется, имбирный эль или кока-колу с гренадином. И я подумал, так, хорошо, хорошо, давай посмотрим, что у них есть, давайте попробуем это. И на вкус это было как вишневая кола. И вот я как-то пришел туда один и сказал, кока-колу, и добавьте в нее немного гренадина. И они сказали, а? Что это? Грена что? Какие гранулы? О, боже мой. Нет, нет такого. Я помню, что был очень возмущен. Что вы имеете в виду? Вы не знаете, что это такое. Вы должны выйти из своей зоны комфорта, и вы должны быть в состоянии сказать, знаете, Позвольте мне делать то, что выходит за рамки моей зоны комфорта. Хорошо? Например, быть любезным. Быть любезным с людьми. Или представлять себя людям. Вы знаете, у меня была склонность, когда я встречал людей, я был скован. Может быть, вы видели некоторую харизму с кафедры, но если я сталкивался с вами, я хотел сказать «Привет, как дела?», но мне казалось, что я выгляжу глуповато, поэтому я этого не делал. И если мне нужно было идти слишком далеко, я спотыкался о свои ноги, потому что всегда думал о своей походке, о том, выгляжу ли я как идиот. Бывают моменты, когда после собрания я спрашиваю Теффи, «Я звучал так глупо, ты уловила хоть какой-то смысл в проповеди?» А она отвечает «О чем ты говоришь?» И я должен был выйти из своей зоны комфорта и начать просто подходить к людям и говорить «Привет, меня зовут Крефлодоллар, я знаю о вас и ценю то, что вы делаете». Я думал, они скажут эм, ты чего?» Или оскорбят меня. Вы знаете, недавно... Ну, не так давно, у Атланты Хоукс, они хотели запустить у себя крифлодоллар онлайн. Я сказал нет. Они спросили «Почему?». Я сказал «Люди не будут меня свистывать». Я сказал «Я знаю, что они захотят, но я не дам им этого сделать». У меня были проблемы. У меня были проблемы, и позвольте мне вам кое-что сказать. Некоторые из ваших лучших друзей в двух шагах от вас. Если вы готовы выйти из своей зоны комфорта, ваша жена может быть в двух шагах от вас. Да, проповедуй, преподобный, проповедуй! Я постоянно прохожу мимо него. Один раз я была всего в одном шаге от него. Это интересный момент, о котором вам стоит задуматься. Пойдите домой и определите свою зону комфорта. А затем спросите себя, бросьте себе вызов, выйти за пределы своей зоны комфорта. В зоне комфорта нет роста. Пожалуйста, услышьте меня, в зоне комфорта нет роста. Выйдите за ее пределы. Попросите Бога помочь вам. Помоги мне, Господи. Вам когда-нибудь хотелось с кем-то познакомиться? Я выхожу из зоны комфорта. Я встречаю больше людей, чем когда-либо. Я рад этому. Потому что теперь мне все равно, что они обо мне думают. Считают ли меня занудой или кем-то еще? Я поприветствовал вас в интеллигентной и культурной манере. Я не говорю «как жизнь, чувак?» Я этого не говорил, не так ли? Я не должен приспосабливаться или соглашаться. О Боже, соглашаться на соглашаться на дешевую копию, чтобы пытаться достичь чего-то, в чем мне нужно вырасти, выходя за пределы своей зоны комфорта. Аминь. Вероятно, после этой проповеди придется уволиться. «Шагни за пределы зоны комфорта, пастор!» Хорошо. И как у любого новичка, когда мы впервые пробуем что-то новое, мы, скорее всего, несколько раз потерпим неудачу. И это нормально, все в порядке. Слава Богу за мою жену. Она всегда настаивает, чтобы я попробовал что-то новое. Мы отправились в отпуск, в каньон. И я думал, во что она меня втянула? Мы были где-то недалеко от Аризоны штат Юта, и я молился, «Господи, мы пойдем в эти пещеры, что-то может упасть, и мы в ловушке, доллары запертые в пещере». Потому что Тефи захотелось сделать несколько странных вещей. И я скажу вам, однажды получив этот опыт, я остался безмерно доволен. Не могу дождаться второго раза. Последний раз мы отправились в Гранд Каньон, а я вообще не собирался там оказаться. С нами был один гид. Каньон здесь. И он говорит, повернитесь, я сфотографирую вас. И я говорю, приятель, я не знаю тебя, вдруг ты столкнешь меня с каньона или что-то в этом роде. Просто наслаждайтесь вещами. Я выхожу из своей зоны комфорта, вот что помогает мне в этом. Поэтому подотчетность – это довольно классно. Вы можете познакомиться с кем-то, кто поможет вам попробовать то, что вы думали вам никогда не понравится, и обнаружите – вау, мне действительно понравилось. Мне это понравилось. Я катался на лыжах. Я был единственным чернокожим мужчиной на горнолыжном склоне. И вы знаете, вас забирает горнолыжный подъемник. Но я думал, что будет остановка. Потом сидушка наклонилась, и вот я пытался зацепиться и не упасть. «Эй, подождите, я еще там!» И я спрашиваю у других, «Как мне сойти с подъемника? Просто спрыгни!» «Да ты с ума сошел!» И тогда мне сказали, что когда ты катаешься на лыжах, они учили нас делать это так. Ты наклоняешься на лыжах вот так. Но когда они пытались меня этому научить, у меня заболело колено. И если я кого-то ударю, они могут подать на меня в суд. Так что вам нужно научиться падать. В этот день, если я и усвоил что-то, так это технику падения. Потому что если я качусь в чью-то сторону, то кричу «берегись» и просто падаю. Вы не сможете подать на меня в суд. Так что есть вещи, которыми я наслаждаюсь, и есть вещи, которые, пока я жив, я не захочу. Я хочу бросить вам вызов. Мы должны наслаждаться этой жизнью. Я пытаюсь показать вам, учитесь жить. Учитесь жить. У меня еще минута. Так, посмотрим, как закончить. Неудачи — это не то, чего стоит бояться. Это один из самых эффективных способов учиться, и это четкий показатель того, что вы и ваши близкие влияете на свои результаты через принимаемые решения. Неудачи, обучение и практика — это ключи к прогрессу. Неудачи? Да, это ключ к прогрессу. Да, неудачи. Обучение и практика помогают вам выявить пробел. Они помогают вам разработать план, они помогают вам двигаться вперед. Пришло время взять на себя ответственность за свою жизнь, дамы и господа. Взять ответственность за свою жизнь, взять ответственность за свои мысли, взять ответственность за свои действия. Взять ответственность и позволить вызовам вашей жизни Побудить вас внести некоторые изменения в свою жизнь. Перестаньте обвинять других в ваших обстоятельствах. Укрепляйте характер и самоуважение. Все это поможет вам стать тем, кем вы хотите быть.